Это уже, если не ошибаюсь, третья серия нашего выживания. О, тадам, мотыга готова. Мы делаем бесконечный источник воды. Я был бы не я, если бы закончил бы на этом моменте ролик. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Влад ТВ, и добро пожаловать на новое видео. Это уже, если не ошибаюсь, третья серия нашего выживания. За кадром я чуть сходил в шахту, и дабы... Извиняюсь. И добыл чуть-чуть ресурсов. Да, вроде бы не видно, но все-таки я чуть-чуть сходил в, в шахту. Сегодня я хочу построить какую-нибудь ферму. Э, не говорю, что она будет большая, но и маленькая ее тоже не могу назвать. Но перед этим спать, утро встречать и из дома выбегать. Да-да, мотыга готова. Железо, как я вижу, у нас вообще ноль. Вот это, кстати, плохо. В Печка, что-нибудь есть? Нет. Нам нужно сейчас отправиться за железом. Дамы и господа, я нашел деревню. Да, я пока что не добывала железа, зато я нашел деревню и тут... тут каньон офигеть и тут... Должно быть, железка. И причем не одно, а очень много. Бесконечность не при. Ох, так, это было опасно. Больше не жертвуем так. Там вроде бы где-то вот здесь. Что-то там блестело такое вот. Но спускаться так небезопасно, поэтому копаем под себя. Да, в принципе, самый безопасный способ умереть копайте под себя. Житель привет, что-то будешь. А, и бездомный. Понятно. Ну, и отстань от Небезопасно идти так, так просто. Так, сосуля у нас упала. Вот так. Добываем еще железка. Тут есть еще железо, но нам, думаю, пока что достаточно. Просто берем, поднимаемся наверх идем в Потому что смысла умирать я сейчас не вижу. Тем более с такими топовыми ресурсами. Итак, у нас назревают две проблемы. Во-первых, я не знаю, где мой дом, но это не важно. Второе. Я не знаю, где находится деревня. Если вторую проблему еще можно решить, то я не знаю, как решать первую. Я просто сейчас пересмотрю запись и, наверное, вернусь к тому же пути. У арбузики, арбузики, смотри его быстро. И они добываются кирплей. Да, кирплей быстрее намного. Итак, вон я вижу уже крысовку джунглей. Это значит, что наш дом примерно вон там. Идеально. Если дерево Если, в принципе, я смогу добираться сюда, то в принципе будет неплохо. Чтобы я точно понимал, что я иду в верном направлении, я буду делать вот то пометочку. Вот она. все. Чтобы я понимал, что я иду в правильном направлении. Ой, ну да, солнце садится, это очень плохо. Желательно добежать до дома как можно скорее. Бегом, бегом, бегом, бегом. Там деревня. А тут дом. Да это просто вообще замечательная новость. Забегаем в дом и спать. Кушаем хлеб. Начинаем заниматься огородом. Но, перед началом, сейчас нам нужно переплавить железо. Возьмем топор и пойдем чуть нарубим дерево, чтобы у нас было ехать какие-то ресурсы. Железное ведро. Теперь мы делаем бесконечный... Так. А, блин, идем за лопатой. Так, мы делаем бесконечный источник воды. Теперь мы будем заниматься нашим любимым огородом. Погнали. Ну что ж, осталось только вспахать поле. Ну что ж, ферма готова, осталось только засадить. та -дам! Я был бы не я, если бы закончил бы на этом моменте ролик. Но я решил, нужно чуть-чуть усовершенствовать эту ферму в плане дизайна. Поэтому мы будем сейчас все раскапывать и добывать булыжник. Фундамент установлен. Итак, по итогу, я думаю, что более-менее красиво. Если что, оцените от 1 до 5 в комментариях. Ну что ж, дорогие друзья, я вынужден закончить этот замечательный ролик. Я постараюсь выпустить следующую серию как можно раньше. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока-пока-пока. Еще раз скажу вам. Пока!